Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете и в этом видео, я в конце видео вам скажу, когда будет старт игры с Pexy. дата уже известна в общем, смотрите видео до конца и вы получите ответ на данный вопрос. Смотрите кто еще не знаком с данной игрой переходим по ссылке в описании попадаем на мой сайт здесь ознакомимся со всей информацией, обязательно вступаем в группу там, где будут проходить розыгрыши, я думаю, каждую неделю мы будем проводить розыгрыши, будем разыгрывать деньги между участниками группы. Вот всем рекомендую вот сюда вот вступить, подписаться сейчас и ждать запуска игры, и там будет вся информация. Далее, кто хочет вот скачать данную игру, переходим вниз, здесь вот есть пригласительный код Кэтрин также есть вот вся инструкция регистрация личного кабинета видео обзор личного кабинета, все как выглядит также вот есть видеообзоры обзоры и в следующих видео я еще вам расскажу как же построить команду если вы не умеете приглашать здесь очень-очень все легко я расскажу некоторые секреты так что подпишитесь на мой телеграм канал, на мой ютуб я вам все-все расскажу и всем рекомендую, еще раз повторюсь вступите в данную группу, там мы будем разыгрывать деньги, для всех желающих, кто хочет получить это бесплатно. Чтобы скачать игру, переходим на сайт вот, spexygame.ru, сайт выглядит очень красочно, классно, мне вообще здесь все нравится, здесь просто будет такая движуха, если вы вот сейчас включитесь в работу, и начнете строить свои команды вы просто здесь заработаете огромные деньги уж поверьте мне особенно когда влад 4а бумага сделает рекламу у себя на канале ну, это это будет ну будет не с самого старта а потом немножко пройдет времени и он обязательно сделает рекламу также возможно еще какие-то блогеры сюда подключаться такие большие я имею в виду миллионник и мы все здесь очень очень хорошо заработаем. Чтобы скачать данную игру, вот здесь есть две ссылки, переходим вот сюда, либо же APK версию, либо же вот переходим по этой ссылке, нас перебрасывают на второй сайт, и вот здесь уже можно по ссылкам перейти и скачать ее, либо же для Android в Google Play. Также здесь можете написать отзыв, вот одна из фишек, которая в свою очередь она будет работать и скачать данное приложение в Apple Store. Вот сегодня стала известная. дата. Дата старта игры запланирована на начало мая. Я думаю, что 1 мая игра уже стартанет и мы здесь полноценно начнем зарабатывать. Но до старта вы можете здесь получить робота бесплатно. Я вот на сайте все здесь описал. Выполни задание и получи робота бесплатно. Переходим вот в Discord, Регистрируемся, подписываемся. Выполняем задание. И мы можем уже до старта получить какой-то ценный приз. Также за то, что мы будем тестировать данную игру. Мы также можем получить робота бесплатно. А если мы его прокачаем до 40 уровня. У меня здесь есть табличка. Вот она таблица. Мы ее открываем. Смотрим. Робот минимальный стоит вот 10 долларов, а если мы его прокачаем до 40 уровня, он будет стоить 97 долларов. И всем активным участникам робота за 10 долларов оставят бесплатно. Вот такая, друзья, информация. Старт в начале мая. Пишите свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Всем желаю хорошего дня и всем пока.